Уважаемые друзья, уважаемые вартовчане, приближается всенародно любимый праздник День Победы. В этом году из-за пандемии он пройдет в необычном формате, без традиционного шествия бессмертного полка, парада военной техники и других массовых мероприятий. Но несмотря на ограничения, в наших силах сделать 9 мая ярким и запоминающимся. Давайте украсим балконы и окна наших квартир символикой Великой Победы. Давайте подарим атмосферу праздника нашим дорогим ветеранам и самим себе. С наступающим Днем Победы!